начинаем трансляцию дискуссии экспертно-аналитического клуба на тему творческой миграции из Беларуси. Год назад похожая дискуссия прошла в рамках выставки «Кожный день. Мастерство. Солидарность. Супротил», которая открылась в мастерском арсенале в Киеве. Тогда она называлась «Искусство в изгнании. Содействие переменам через границы» и автором идеи была Валерия Клименко. И вот год спустя мы собрали работницы работников культуры из Беларуси, которые оказались в Берлине. Городе, который, как теперь уже понятно, стал в важным местом сборки для белорусского современного искусства. Меня зовут Саша Рейзер, и я буду модерировать сегодняшнюю дискуссию из Лос-Анджелеса. И сегодня с нами в Zoom Валентина Киселёва, Анна Чистосердова, директор и соосновательницы организации под названием Амбассада культуры. Здравствуйте, Валя и Аня. Скажите что-нибудь. Добрый день. Добрый день. Здравствуй, за, за запрошение, я рада батюшки. Вот. А также кураторки, искусствоведки Антонина Стибура Лена Принц. Здравствуйте. Здравствуйте. А и художники Александр Комаров, Владимир Грамович и Надя Саяпина. Можно вас услышать? Всем привет. Всем привет. Всем привет. Добрый день. Организатором этого вебинара является Фридрих Эберт Фаундейшн, а ко этого мероприятия являются сразу две организации. Амбассада культуры представленная Анны Чистосердовой и Валентины Киселевой и и CEC ArtsLink. Информационную поддержку сегодня оказывает пресс-клуб «Беларусь». И вначале я хотела бы обратиться к нашим зрителям. Пожалуйста, напишите нам в чате, в каком городе вы сейчас находитесь, и передавайте привет участникам. И по ходу дискуссии не забывайте задавать вопросы и писать свои комментарии. Мы постараемся в конце на них ответить. И сейчас приветственное слово предоставляется Кристоферу Форсту, руководителю регионального офиса фонда имени Фридриха Эберта, Диалог Восточная Европа и представителю фонда по Беларуси. Кристофер будет говорить с нами по-английски. Welcome, Кристофер. Thank you very much. Yes, I was told I'm allowed to speak English, despite the official event languages being Belarusian and Russian. I hope this will be manageable for everyone. I'm sorry for doing this. The Russian is good enough to follow the event after this introduction but not good enough to give my welcome remarks in Russian and be taken serious, so I beg your pardon for this. As for the Hebel Foundation, uh, which I represent here, we are glad to support today's discussion and I think that it's a very important one. Uh, we are Germany's oldest political foundation working to support uh, the values of social democracy, justice, solidarity and freedom. Arts are a lot about freedom to express yourself for any free society, it's extremely important to facilitate conditions under which citizens can do this and can do this uh, without any form of politically motivated interference. I wish all of you that soon this will be possible in Belarus for you and that the environment in Belarus will be welcoming for artists, just like for everyone else, uh, independently of political beliefs. This is what we are working for all around the globe. Um, but unfortunately, the times are as they are right now and many Belarusians had to leave their home due to the repressions in your country. Uh, while our mission as for the EBRD Foundation is still focused on the situation within the country, we have taken note of that and adjusted our work uh, also to help those abroad in what they do. EBS has, for example, recently launched a study on Belarusians in Poland, Lithuania, and Georgia, their attitude with regards to the war, how they support Ukrainians, what kind of discrimination they are facing. Which I would also like to recommend everyone because that might be interesting for some people. You can find it in our digital library on our EBSDE uh, website. Um, supporting this event today, which is also focused on migration and challenges abroad, is another step to adjust our work and to do the best we can do also for those who had to leave the country, while not forgetting about the situation inside Belarus. I'm, by the way, glad that Germany, the country where I'm from, has been able to play such a big role in the life of many of you, uh, albeit I'm sure and convinced it could do even much more. Um, Belarus will need you in the future, it will need a vibrant, modern, critical and active art scene to become a vibrant, modern country with critical and active citizens uh, recount on you, both in the future and right now to preserve Belarusian culture and and write its next chapters. So in the name of AVS, I wish you a fruitful discussion, would like to thank Sasha Razor for the initiative, my team in Kiev for the work put into this, especially our program coordinator, Valeria Klemenka. And also, of course, uh, thanks to all panelists and everyone else involved in making today's event possible. And now I'm looking forward to listening to your views and ideas. Thank you thank you, Кристофер. И теперь мне бы хотелось, чтобы свое приветственное слово сказали Валентина Киселева и Анна Чистосердова, со-директорки культуры, организация, которая инициировала очень важную для меня резиденцию в Берлине, которая была посвящена вопросам изучения миграции из Беларуси, творческой миграции, на которой мы были одновременно вместе с Надей Саяпиной. Пожалуйста, Валя и Анна. Добрый день еще раз, дякую за запрошение, дауделую в этой дискуссии. Во-первых, я хочу поддякувать за то, что наша резиденция, которая закончилась уже больше за месяц тому, отрымала такой цикавый протяг. И хочу сказать, хочу поддякувать сей серцлинг, с якими мы працуем вельми плённо с початку 2017 года, когда возникла программа «Арт проспект программа по культурным обменам между мастаками, кураторами, сотрудниками мастацтва былых краин Советского Союза. И мы вельми рады были бачити в Минску наших коллег из разных стран. И, щера кажучи, для нас, обед двух, и для нашей организации басаду Культуры, это был вельми дивный досвид организации резиденции, когда мы сами по себе являемся в неком смысле резидентками в этом городе. досвід реализации резиденции у всем, ну, маль что новой просторы, пошук, новых шляхов коммуникации не только с белорусской диаспорой и представителями белорусской диаспоры вообще, а вактивности вовлечения резидентов в программы и проекты, которые являются нашими коллегами с обрами в Берлине. И я очень рада, что по частя этой резиденции мы имели активность состреться не только с Сашей и Надией. Uh, так самое, или мы хотим мы связать uh, вас uh, с нашими коллегами и собрами, которые сейчас так самое находятся в Берлине. Валя, you have to unmute, un пожалуйста. Извините. Я бы хотела еще отметить такой как бы особой благодарностью Артпроспект, сам проект, потому что они на самом деле создали такую уникальную возможность продолжения работы с резидентами, резиденцию в Берлине. Да? Обычно мы принимали всех своих коллег в Беларуси. Да, это резиденции такие были, которые были рассчитаны на местный контекст, и они сделали вот в этом, с этого года как бы для нас такую особую атмосферу, что мы можем приглашать в Берлин, белорусские, делать в Берлине белорусские резиденции, и в том числе не только зарубежных, но и белорусских коллег приглашать. Такое вот отдельное еще, отдельное спасибо. Большое спасибо. Я от себя должна добавить, что в Берлине сейчас находится очень большое количество работниц и работников культуры из Беларуси. Это не только все семь человек, которые присутствуют сегодня. И Берлин такой город, что постоянно кто-то приезжает и кто-то уезжает. Но я была, как исследовательница, поражена плотностью. Вот сколько, сколько белорусов оказалось в Берлине. И на самом деле белорусская, берлинская диаспора одна из самых сильных сейчас белорусских диаспор во всем мире. И художники, и работницы, и работники культуры, которые присутствуют сегодня, мы специально подобрали такой состав, чтобы были люди, которые приехали раньше, в 90-е годы, и люди, которые были в Берлине вот буквально как Надя один месяц. И это очень важно, потому что таким образом мы можем сравнивать весь этот опыт. И мой первый вопрос, я просто хотела бы, чтобы каждый рассказал немного о своем опыте миграции, о процессе адаптации, и... Самое важное, рассказали, что вы уже успели сделать за это время, чего вам удалось добиться. И я думаю, что Валя и Аня могут тоже участвовать в дискуссии, потому что они являются резидентками, одновременно организаторками. Да? Ну и фо формат дискуссии свободный, поэтому кто хочет начать, пожалуйста. Может быть, Лена, потому что она раньше всех приехала. Спасибо, Саша, спасибо за приглашение, спасибо тебе за организацию, спасибо Фридруху Эверту, э, фонду и ребятам, которые оказывают техническую поддержку, которую мы не видим сейчас на экранах. Моя творческая миграция, наверное, была не миграцией и, может быть, даже не совсем творческая, потому что я тогда еще была студенткой и не знала, что я могу. Я училась в Минске и приехала по стипендии Немецкого академического фонда обмена в Берлин. Окей, okay, было не все так просто. Все тесты, экзамены нужно было сдавать в Минске, а ехать за визой в Москву и стоять ночью на перекличке перед посольством. Но тем не менее, я приехала в 90-х по стипендии в Берлин. И я хотела только в Берлин. И, в общем-то, все было так, как я себе... И предполагала. Мне, например, нравится дневник или воспоминания белорусского писателя Альгерда Бахаревича Мои 90-е, в которых в книге он как раз описывает вот это необыкновенное чувство свободы. И свободы было столько, вот он пишет, что я не веду за что хапаться. А вот в Берлине было понятно, за что хопаться. То есть очень много было людей в субкультуре, много было мест, где возможность была реализовывать свои проекты. И, в принципе, было все равно, откуда мы, из Беларуси, Канады или Италии. И, наверное, только вот после окончания учебы, когда я окончила учебу, изменился Берлин, в 99 году переехало правительство из Бона в Берлина окончательно, и стал меняться сам город, его структура. В Беларуси стали завинчивать гайки. И вот та вот форма или фраза, которая появилась в те годы, «Based in» Минск, «En она для меня подходила, потому что я была и там, и там. В Минске оставалась часть семьи, друзья, которые открыли свои Проекты, как Валентина Киселева и Анни Щестостердова с галереи у Короткой оставались, конечно, художницы и художники, и миграция, как вынужденное действие, я ее стала ощущать тоже после событий 2020 года, только тогда. Спасибо большое, Лена. И меня это поражает, что политическими мигрантами люди, которые раньше эмигрировали, начали осознавать себя сейчас. А мы с нами тоже сегодня в студии Александр Комаров, художник, который является соучредителем площадки АБА. И Берлин Александр Плац, который, если кто-то не знает город, находится совершенно рядом с белорусской организацией РАЗом, И получается, две белорусские площадки находятся на Александр Плаце, в самом центре Берлина, и меня это очень впечатлило. Саша, можете вы немножко рассказать о своем опыте миграции и что вы сейчас делаете в Берлине? Здравствуйте, приятно быть у вас на встрече. Я, честно говоря, наверное, скорее всего, так же, как и Лена, я поехал учиться вначале в Познань, в Польше. И первое мое ощущение миграции было уже не там, а в 2099 году в Амстердаме, когда я поступил в райкс искусства современного и тогда началось первое такое ощущение, когда тебя спрашивали просто, откуда ты, с какой страны, какой язык, какие твои политические убеждения и так далее. И тогда вот это вот формировалось такое, ну, нужно было отвечать на эти вопросы и так далее. Но этих вопросов как бы постсоветская такая э, идентичность всех еще пока уже не устраивала, то есть нужно было искать какие-то новые ответы. Поэтому как бы я на примере, так скажу, своей что я сделал там своей собственной работы, То есть я сделал тогда, мне тяжело было перемещаться со, с одной стороны в другую, европейской, поэтому я сделал такую книжку «35 грамм», и она посвящалась э, истории «Living on Visa территории», проживание на территории визы, где буквально я просто копировал свои э, паспортные страницы и как бы оповещал, как вообще бы, представлял, что они как бы, являются вот этой вот идентичностью, той идентичностью белорусской, которая там вот в то время, в первых, там, в годах, когда Беларусь еще и не была в Союзе, в Европейском Союзе, и еще не была так сильно, э, э, имела какие-то международные э, связи и так далее. Поэтому вот эта вот бюрократия, провождение дней, там, часов каких-то, в консулатах и так далее, и являлась как бы, моей первой такой белорусской идентичностью. Ну и поскольку как, э, ситуация в Беларуси тоже менялась, и постепенно, то есть в самом начале было, допустим, в Амстердаме не так много белорусов, которых я знал, Поэтому как бы, мне, мне приходилось их искать. То есть мне, мне нужно было там, с ними их найти, там, их было не так много. Поэтому такой иммиграция, как бы, которая вот сейчас, э, в Берлине, она, конечно, э, не была той, которая была в 2000 году. Это были, скорее всего, такие вот, одиночные случаи, или кто-то там вышел замуж, или кто-то переехал, кто-то сбежал, но все равно они не, не, не были большими. И э, только когда вот я переехал в Берлин в 2011-2012 году, тогда уже началось больше такое осмысление, я думаю, больше примеров. И тогда мы тоже познакомились, с, уже работали вместе с Леной Принц, и она как раз очень активно э, э, курировала выставки, посвященные вот, теме. И с тех пор, как бы вот, да, и как бы такой вот, что я могу сказать, так вот и началось, как бы мое возвращение, чуть-чуть сказать, с такой идентичности. Спасибо большое, Александр, и я хочу сказать, что Елена и, и Александр очень помогают приехавшим из Беларуси работницам и работникам культуры. И Александр как человек создал большое количество резиденций, на которые смогли приехать белорусские художницы и художники, и даже были поэты. И если не полностью полноценно работать, хотя бы иметь небольшую передышку и успеть что-то. Сделать. И двумя такими людьми стали, которые приехали по резиденции, которую открыл Александр, стали. Анна Чистосердова, Валентина Киселева, И мне было очень интересно наблюдать, насколько программа резиденции вдруг стала активной формой солидарности и, поддержкой, и формой поддержки арт-сообщества. И так получается, что кто-то может приехать на годичную резиденцию, для кого-то это всего лишь один месяц. Но я хотела бы сейчас, чтобы все сказали не только о том, как ощущается вынужденная миграция с Беларуси, потому что все наши остальные участники не хотели Уезжать, они были вынуждены уехать, это очень травматичный опыт. Но и также расскажите о том, что вы уже успели сделать за это время, потому что для меня это все-таки что-то, что не перестает меня поражать. И можно отвечать в свободном формате, вот, вот кто бы хотел первый. Валентина, я не Почему-то Он автоматически выключается звук, да, я немножко не контролирую. Ну, наверное, я расскажу о том, что наш переезд действительно был не, как сказать, не совсем запланирован, вернее, запланирован был короткая резиденция, но в процессе событий, происходящих в Беларуси, возможности вернуться у нас уже не осталось, и поэтому... А наша резиденция превратилась в какое-то такое перманентное состояние. <laughs> вот. И, наверное, первое время это все равно было состояние некоторой немного растерянности. И какие-то проекты, которые мы начали делать, это, по-моему, были, Аня может нам поддержит, Да, это был участие в «Артвик Берлин», затем у нас какие-то были идеи, Артвильнус мы принимали участие, да, то есть как бы мы делали какие-то вещи, которые были связаны, наверное, с нашей прошлой деятельностью, когда мы занимались проектами галереи «Украдкая», но в процессе как бы нахождения здесь один... Это любопытно вообще то, что все так стремительно изменяется, что ты начинаешь один проект и выворачивается все совершенно в другую сторону, потому что, ну, как бы в какую-то противоположную или совершенно другую. И вот я просто про эту, как бы, эту динамику наших проектов, да. Первый мы начинали с Art Week Berlin, затем Art Vilnius, затем, так как, условно говоря, мы все лишились возможности работать и вести тот привычный образ жизни для себя, да, со своей работой, мы с Аней сосредоточились на такой истории, что... Так как у нас, например, проходили обыски, изъято было все материалы деятельности галереи и у короткая за 11 лет ее существования галереи подземка нашей первой галереи, и мы как бы стали размышлять о том, что такому какое количество людей подверглось различным и допросом, и обыском с изъятием, что как бы в большой опасности, условно говоря, находятся сами процессы, которые были, например, там условно говоря, если мы возьмем с 2000 года да, по 2020 20-летие информация о деятельности, очень у многих она фактически, можно сказать, исчезла. И мы запустили такой проект, который назывался Reconstruction. By, где как раз ставили целью и задачей объединить сообщество вокруг и попробовать восстановить, да, зафиксировать вот это 20-летие, как двигалось и развивалась культурная жизнь и жизнь искусства в Беларуси, и Сейчас, то есть это то, над чем мы пытались работать. Затем параллельно проект, который амбассада культуры инициировала, это павильон Новой Беларуси на Венецианской биеннале. И над этим активно проектом работала группа людей, которых вот здесь опять же присутствуют многие <laughs> в нашей дискуссии. И здесь опять же меняются планы, потому что жизнь вносит да, свои коллективы, страшнейшие события, начало войны И наш проект трансформировался достаточно быстро в платформу Anti-Work Coalition, платформа, которая рассматривает э, аспекты как раз того, насколько... Э, понятно, что первый акцент – это, конечно, война в Украине, но, в принципе, мы размышляем там чуть больше о том, насколько почему в, наших, в нашем знаю, цивилизации да, в XXI веке до сих пор идут войны, как, по какой причине как бы, да, диктатура достаточно активно поднимает как бы, свои знамена, как-то я так странно сказал, но неважно. И условно говоря, это я к тому, что здесь, находясь здесь, все время ты сейчас уже, наверное, это готовность почти что стало нормой, начиная один проект ты понимаешь, что он может закончиться совершенно, вылиться в совершенно другую историю, как, к примеру, история с вот этим Reconstruction culture by» сейчас она у нас немножко развивается тоже совершенно в другое направление, она шла, гораздо шире развилась. это работа над музеем, который рабочее название, наверное, это «Общественный музей современного искусства в Беларуси в Берлине», это Та тема, над которой тоже мы работаем. Я так, может быть, немножко широко и путана, но, наверное, вот можно так рассказать про нашу творческую трансформацию в рамках Амбассады культуры и с партнерами, которые находятся в том числе и на этой дискуссии, и гораздо шире. Спасибо большое. Спасибо большое, Валя. Я на самом деле поражена и размахом, и количеством проектов, и результатами, которые происходят за этот день. И мне очень приятно видеть, как мигранты из Беларуси, совершенно разных волн миграции поколений, Саша, Лена, Тонят. Вы, ты, Анна все вместе работаете и хочу отметить недавнюю работу Владимира Грамовича в Едерском павильоне на Цианской бинале И мне очень приятно, что это все не является каким-то как мы говорим этническим гето, что вы работаете с совершенно разными людьми всего мира и представляете собой вот такую очень сильную глобальную группу художников и кураторов. И я бы... Очень хотела, чтобы сейчас многие из наших участников рассказали, что они делают, потому что я была поражена. И в том числе, может быть, Тоня и Надя могут упомянуть о своем преподавании. Да? Пожалуйста, в свободном порядке отвечайте. Давайте, может быть, я, поскольку я тоже являюсь участницей организаторкой м, интернациональной коалиции работниц и работников культуры против войны в Украине или как Валентина сказала антивокалишен да кроме вот Валентины, Анны, Саши меня и меня, в этой коалиции а, также участвуют а, Максим Тыменько и а, две кураторки из Украины это Таня Кочубинская и Наташа сейчас для нас была принципиально такая интернациональная команда, потому что, как правильно сказала Валентина, мы фокусируемся на том, то есть понимая свое положение, такое двусмысленное и очень сложное, как себя как белорусов и белорусок, мы, с одной стороны, являемся людьми, которые покинули страну вынужденно, с другой стороны, оказались в ситуации когда наша страна, наша страна предоставляет свою территорию для движения российских войск и техники, мы как раз стали думать о, том, о вот, это вот сложный, о сложных линиях напряжения и, на, и наоборот солидарности, которые могут возникать глобально. И поэтому для, для меня этот проект на самом деле был потрясающим открытием а, вот этих вот линий, соединений, потому что как раз-таки... Вчера, нет, позавчера у нас была дискуссия в Карсруе между как раз таки участвовал несколько стран Беларусь, Украина, Сербия и Колумбия и насколько наши контексты временами пересекаются, насколько много общих линий этого пересечения мы можем обнаружить. И это к сожалению, с одной стороны, печально, что эти проблемы существуют, с другой стороны, это очень важно. Эти связи постоянно побудовывать выстраивать. А, да, я как-то в Берлине оказалась серия длительных переездов, сложной истории релокации, вначале в Киев, потом из Киева из-за войны в Варшаву, и только потом в Берлине. Так, да, раз вот благодаря Марине Напрушкиной тоже, мне кажется, такой важный, я бы сказал, в какой-то смысле тоже инфраструктурной фигуре, для, когда мы говорим о... Современном искусстве и белорусском искусстве, связи художников и художниц, культурных работников и работниц в Ивне Беларуси. Вот и я сейчас преподаю в УДК, это университет искусства в Берлине, как раз курс по активистскому искусству. И что еще я делаю такого важного? А, ну, да, мы делаем с, вместе с ЕГУ большой проект по женщинам в технологиях. Я курирую академическую часть вот недавно. Несколько недель назад у нас закончился большой, большая летняя школа, посвященная цифровой солидарности, с uh, участием uh, художниц, активисток и uh, исследовательниц, которые как раз чьи интересы совпадают, пересекаются, с одной стороны, с темой uh, цифрово, uh, системы, uh, цифровых, uh, цифровой сферы, и с другой стороны темы солидарности и как раз таких активистских практик, и это тоже тема очень важна, потому что как раз в контексте разговора нашего, поскольку мне кажется, что как это, что действительно вот эти связи, которые мы, с одной стороны, разбросаны по всему миру, а с другой стороны, потому что я знаю людей, которые сейчас находятся в Новой Зеландии, даже в Кении и в Латинской Америке в связи были вынуждены покинуть страну в двадцатом, двадцать первом, году и с одной стороны благодаря вот эти благодаря нашему нефизическому присутствию некоторые например, линии, и то, как мы соединяемся вместе, как мы работаем вместе, нуждается в пересмыслении, потому что это совсем другие практики, когда у тебя есть возможность видеться вместе, такое лицом к лицу, а и совсем другая ситуация, когда мы вдруг оказываемся разбросаны, и в этом есть много возможностей, точно так же, как и много вызовов. Вот, наверное, это так, поэтому эта тема в том числе была, была важна для меня, подумать о ней и размышлять о ней и в целом вот это постоянное выстраивание отношений между тем. Мне очень не нравится это разделение на тех, кто уехал, и тех, кто остался, потому что это разделение и демонизация одной и второй группы, она как раз-таки всем никому из нас не на руку. На руку только самому, самому режиму, поскольку, как любая диктатура или авторитарный режим, они направлены он направлен на то, чтобы постоянно атомизировать разделять людей, как бы не давая им видеть, знакомиться друг с другом, а значит, действовать друг с другом или создавать какие-то grass инициативы. Поэтому, вот, как раз-таки, мне бы хотелось вот в этой школе мы тоже рассуждали о том, каким образом, вот этот момент разделения можно, можно преодолеть. Чтобы не, большое... раз... да, чтобы не разбивать эти связи. Спасибо большое, Антонина. На самом деле это очень важная тема, потому что в последнее время в арт-сообществе очень много дискуссий на тему кто уехал и кто остался. И а, эти две стороны часто друг друга не понимают. И я хочу отметить, что отличительная черта белорусского художественного сообщества все-таки очень сильные горизонтальные связи. И, Постоянная работа друг с другом. Я бы сейчас хотела, чтобы Владимир немного рассказал о своем опыте миграции и, конечно же, своей работе, и потом дать слово Наде, художнице, которая осознанно работает с темами миграции и понимает очень много об этой теме. Спасибо. Так, дякую, Саша. Дякую за запрошение. Э, за важная размова, дискуссия. Мы как бы разумовляем один с одним, я думаю, про некие наши проблемы эмиграции, ляко по себе разом не так часто, мне сдается. Эм. Да, я хочу сказать, что э, солидарность присутствующая безумовна и у белорусской там сепольности но как бы... Солидарности много не бывает, чтобы какие за все это потребные выпрочовывать и просоват над ней, чтобы когда такие вельми крохкие сюжеты, которые э, довольно худко, как бы, рушатся, разбираются, не, как бы, все, что связано с культурой, при нам себе, особенно с войны, например, э, ты сказала про то, что это очень интересно, почему э, столько много белорусов оказалось в Берлине, у Германии. Вось, но это, так само на это можно отказаться, за то, что все-таки экономично и э, Германия наиболее такая уплывовая краина, да, и моя новая, за что она вельми добро потребливает культуру, много инициатив, э, разных стипендий, грантов и тому подобного, Але зараз с войной э, так само идет скороченье, будет скороченье при нам, на кольке я ведаю финансирование вельми довольно резко, так что не думаю, что мы, на то наше становище, например, сейчас и далее, небеда, где мы окажемся, вот, это люди, которые съехали, которые зараз находятся на стипендиях, грантах и разных таких э, махчимостях. И, ну, без мона э, некие вещи, которые уже были, например, запланированы ранее, как мой проект э, на Юдеш павильон который курировал а, кураторка Мария Гейтс и, и Евгений Фикс, вот, яны были запланированы еще у Снежни 21 -го года, вот, яны были уже в как бы, новых обстоятельствах скажем так, после войны, это как бы так само истории про мастакол мастака Абрама Бразера Габрея, который как бы свою творчесть всю прожил в Беларуси, как бы, присвятил именно, советской Беларуси початку у 20-30-х годов, который был р... у гетто белоруски не был, как бы забиты разом с семьей И много таких параллелей, так самое можно заважить про нашу культуру в смысле того, что хабаровская культура складала довольно великий отсчет, белорусской культуры, миновит постреволюционной, то больше можно 50 процентов, сколдали кабрейск, ну кабрейского было много литературы на идише, и мы абсолютно не знаем, ведаем, только зараз начинается переклады, работать, и, войс. я боюсь, что, конечно, мы сейчас трошки оказались в подобной ситуации, в смысле, сама белорусская культура, и много перекличек с этим идея, так что зараз мне кажется, мы все процумми на неких своих э, речах, которые были сделаны все таки на, у Беларуси, ну, например, про себя, как сказать, и да идут такие процессы нелегкие махчимости выживания, вось, и вся рот мы пробуем нечто робить, некие новые працы, новые творы, и вот. Не что еще додать, можно. Дякую, Володя. И я хочу отметить, что, допустим, я много лет в Лос-Анджелесе работаю с организацией «Едишка», которая изучает не только ездишскую культуру и язык, но и белорусский. И мне было очень приятно получить анонс о работе Володи и Евгения Фикса от людей в Лос-Анджелесе, которые просто совершенно никого не знают, а они были в восторге. И то, как Евгений Фикс, допустим, сюда приезжал и работал. То есть вот эти все линии связи и солидарность и то, насколько быстро мы сейчас все знакомимся друг с другом и организовываем новые проекты, для меня это, конечно, производит очень большое впечатление. Но я должна сказать, что во время этой резиденции я взяла интервью многих художниц художников, и разговор с Надей оставил какое-то впечатление глубины, и я совсем по-другому начала понимать, что такое вынужденная миграция. Потому что я, к сожалению, приехала как очень наивный человек из зоны благополучия, и не понимала, что художники за год могут сменить много страны, много резиденций, какой стресс на самом деле, вот, находиться в этом состоянии. Надя, можешь немножечко нам рассказать о своей работе? Да, добрый день еще раз всем. Спасибо, Саша, за такое представление очень интересное. И тоже рада со всеми коллегами и коллежанками обсудить э, наш <представление> наболевший опыт скажем так. Да, как раз то, что я хотела в общем-то сказать, такое, возможно, банальное подытоживание вынужденной миграции именно творческой, мне кажется, что это ее главная особенность, что, как правило, она не заканчивается одной страной. То есть в моем случае я сейчас в Польше, до этого была Германия и была Украина, как у многих коллег и коллежанок сегодня, участвующих в дискуссии. То есть ну, я думаю, что здесь э, в целом понятно, но это зачастую непонятно людям из другой сферы, для которых, в принципе, там слово «резиденция» тоже вызывает вопросов. То есть ориентированность художников, работниц и работников культуры на стипендиальные резидентские программы заставляет тебя постоянно мигрировать. То есть, к сожалению, зацепиться и остаться в одной стране, зачастую сложно по ряду причин, в том числе и вот, озвученная Володей проблема, например, в Германии, то есть при всей благосклонности и поддержке культурных проектов, действительно, ну, например, большая часть всего, в чем я участвовала, резиденции культурных программ, проектов и так далее, все-таки финансировались и поддерживались за счет Германии, но, тем не менее, например, система скажем, легализации и поддержки с точки зрения там, документальной, она совершенно не идентична, и вот в этом заключается проблема, например, остаться а, в, в том же Берлине, да, ну, хотя Берлин более, мне кажется, тем не менее, еще предоставляет какие-то возможности, поэтому. А, что то касательно моего опыта личного, да, то есть темы вынужденной миграции в рамках такого многочастного проекта «Письмо маме». Я занялась, собственно, в первый период своего переезда в январе 2021 года в рамках, в Киеве, в рамках резиденции от Гёте-института Украины и мистецкого арсенала. В целом метод и Основной мой подход в работе с этим проектом, как и с другими, это работа с комьюнити посредством интервью живых онлайн, такого сбора информации онлайн через опенполы или какие-то опросы и непосредственно через различные партиципаторные практики, то есть непосредственное участие. И как раз вот после Киева, после выставки в мистецком арсенале я уже развивала проект большей части в Германии. Переезд мой был связан как раз вот с тем опытом, про который Саша упоминала, что я была приглашена в Гамбургский Fine арт университет по программе обмена, примерно аналогичной Erasmus и я преподавала студентам э, серию, ну, скажем, лекций да, в течение одного семестра, как раз-таки на базе вот моего опыта работы с интервью и опросами в комьюнити бейст И в итоге мы тоже работали со студентами с темой вынужденной миграции, я предлагала им возможность поработать с интервью белорусов, которые я взяла, до этого, поскольку было ограничение по времени. Ну, то есть, таким образом, тоже тема двигалась дальше, и в нее включались э, э, локальные сообщества Германии в том числе. Ну и дальше был ряд э, разных проектов, коллабораций, в том числе с немецкими артистами-музыкантами, и э, в которых я также э, работала на базе этого проекта или создавала новые его исследования, и вот, собственно, Перед очередным переездом я оказалась в Берлине непосредственно в рамках, и спасибо за это, резиденции Адпроспект при поддержке Амбассады культуры или хостинге Амбассады культуры. И также делала новую часть проекта, причем, что мне здесь хотелось отметить, как раз то, что было озвучено, что иногда какие-то новые исследования, Но ну, поскольку здесь я говорю и про общие опыты, и про свой личный одновременно, то есть просто, скажем, голосами множества людей, то вот как раз в Берлине случилась такая история, когда я несколько изменила какие-то детали и подход к новой части проекта в связи с тем, какие у меня лично возникли ощущения и сложности этой очередной адаптации. То есть вот для меня, например, Берлин был еще одним Новым Городом в Германии и, ну, скажем мне... То есть это был короткий срок, месяц резиденции, но первые там недели для меня оказались очень стрессовыми. И исходя из этого, я пришла к какой-то идее того, как, какой проект я сейчас могу провести так, чтобы это одновременно было и моим способом адаптации, и чем-то, что поможет другим людям, возможно, такой адаптации, то есть это было связано с таким изучением города посредством взаимодействия с белорусскими и украинскими переселенцами, переселенками в Берлин, которые уже немножко в нем побыли. Ну вот, пожалуй, и, и все по данной теме. Спасибо большое, Надя. и я сейчас хочу быстренько попросить всех, кто с нами на Zoom, всех слушателей, пожалуйста, напишите в чате, из какого города вы нас слушаете, и если вы тоже были вынуждены уехать из Беларуси, сколько квартир вы сменили за последние два года, потому что, когда я поняла, что многие больше месяца не проводят в одном месте, я поняла ужас этой жизни, ужас миграции. Вот, и сейчас я хочу сказать, что Надя затронула сразу несколько очень важных тем и мы постараемся развить их в следующем вопросе одна из вещей о которой я много думаю это то насколько современное искусство изолировано в беларуси от всей общей культуры и с сожалением знаю что американские диаспоры, с которыми я больше знакома, и многие европейские не до конца знают, насколько грандиозные проекты сейчас совершаются в современном искусстве и не знают своих художниц и художников. И вопрос такой, как нам можно выстроить какую-то стратегию для того, чтобы и наши совершенно талантливые кураторки, художницы могли взаимодействовать с диаспорой, с диаспорными сообществами, и что можно делать для этого? И второй, насколько, какие мы можем сейчас вот нащупать долгосрочные перспективы развития? Потому что понятно, что все нестабильно и сложно думать больше, чем, может быть, прогнозировать на неделю, на месяц. И, к сожалению, идет страшная война, и мы в этой войне занимаем такую очень сложную позицию сами, потому что мы не можем ее остановить, вот. Но я хочу спросить, вот как вы, особенно амбассада культуры, что вы думаете, можно пробовать делать для того, чтобы и сохранить белорусскую культуру, и продолжать ее развивать? Спасибо. Ну, дякую за питание, оно очень важное. С одного боку я бы хотела додать то у всех отказывал на первое попадание, что, як бы то ни было тяжко, у весь процесс вымушена иммиграция, але это зовется где вельми шмат новых махшиностью. И кожный, я я что каждый из нас разглядая свой особный досвид, як не только некий пакутницкий долгий шлях, але шлях для новых махчимостей. С одного боку, те проекты, которые уже были перелечены Валентиной и нашими коллегами, дали махчимостей, например, показать и презентовать працы белорусских мастаков, уже презентовать працы белорусских мастаков и других мастаков, представленных на платформе, на таких буйных мероприятиях, как документа и э, вось, два дня тому назад э, у выставка у Познению, и так само дискуссия и показ у Карлсруе. Мы презентовали платформу тут в одном из най э, музеев и институции существующих на государствстве бау поедем на манифесту. И тому мне подается, что как раз, вымушана профессионалы из Беларуси выехали за межы этой краины Возь гэта простора магчымости дае нам э, больше моций как белорусское мастацтва могло гучать э, на буйных пляцоўках а, коли лічыць про стратегию а, непосредственноось коли мы почали мне пыта с марта гэтага месяца ти с красовика Разом с деаспоральной организацией «Разом», яку шмат, кто з нас уже все не узгадывал, мы почали працаваць над проектом под назвой «Перспектив». Это проект программа резиденций для працовников и працовниц белорусской культуры, резиденции у Немеччини и Польши, и вось... Литерально, некальки хвилин тому мы отрымали прогоже виды про то, как первый резидент отрымал ключи от своей студии, у якой в какой будет работать в ближайший час. И мы вельми рады, что, благодаря поддержку Министерства замежных справ и так само наших партнеров, которые представляют возможности для резиденций беларусам, у нас есть возможности, как минимум, дать вольное дыхание, дать возможности работать проекты. И, как узгадала Валентина ранее, это идея про создание публичного музея сучасного мастатства Беларуси в Берлине. Но тут, мягчима, э, у косках треба взять «Инэкзайл». Конечно, все мы верим, что в худшем часе, как отрымается э, Беларусь поверхность довольного ветра, э, мастаки смогут творить и показывать створы так само в Украине. Гэта а, таки проект, який, а, як мы спадзеемся и верым, а, зможа объяднаць у адзин эмоцы, а, па первых мары, а, шмат, а, вельмы великой колькасті людзей, бо, як вы, ну, я думаю, што большая са спикерва ведая а, да гэтулю Беларуси немайне у неводной профессийной институции, якая б займалася сбором архивацией, так сама доследванням а, сучаснага мастацтва. И такая, так сама такая же проблема майцев и экспертном а, комьюнити. Там мне подается, что каливость взмочнять а, наши связи не только по межтеми, кто заразы опынулся в немецчине, Вот а, ну такие, не веду по бутинку плести с разных мест а, нашего света и процватать побочно тем, как белорусское мостадство. А, было профессионально собрано, презентовано и так самое проанализовано. Это один из таких стратегических моментов не только для будущения, а так самое и для того, чтобы мы все смогли неким чином поразмахивать, пересносовать свой опыт, который был у нас до Гетуль. мне кажется, это очень важно. Я за все это персонально лечу, что не анализуешь свое минулое, вельми тяжко думать про будущее. Тому что это так само может быть вельми добрым инструментом выстраивания стратегии на будущее. Может, Валентина, что? Ну, да, я дополню, наверное, обозначу, с кем, с кем мы работаем над этим проектом. Это несколько организаций и несколько отдельных персон. Среди вот присутствующих это Антонина Стебур, Лена Принц, у нас тоже часть этого проекта. Организации, с которыми мы стартовали, это, конечно же, диаспора «Белорусская разум» в Берлине. Это коллектор, который также является нашим партнером. И, и «Экодом», «Белорусский дом», там у него тоже есть особая роль. Наверное, три партнера, да? «Амбассады культуры», «Коллектор», «Разум», «Экодома-4». Как бы на самом деле, да, размышления и задача, почему у нас и название такое, Ну, пока рабочее, конечно, название, «Общественный музей современного искусства Беларуси», потому что для нас сама идея этого музея, она как бы стоит на такой основе, где мы хотели бы привлечь как можно большее количество специалистов, организовывая там такая определенная система, да, организовывая экспертные группы по разным направлениям. То есть... Задача объединить как раз всех нас, всех, кто находится в вынужденной миграции, всех, кто находится внутри страны, на, вокруг этой идеи. То есть имеет она как раз эту основу работать в большим сообществе. я бы так сказала. Спасибо большое, Валентина. Может быть, Лена и Александра могут что-то добавить, потому что вы являетесь арт-менеджерами, организаторами и одновременно художниками и кураторами. И у вас все-таки очень большой опыт объединения разных сообществ, работы не только с белорусами, но и с разными немецкими институциями. Мне кажется, для и белорусских художниц и художников, и для украинских, то есть для всех раньше маргинализованных художников и художниц из маргинализованных контекстов, сейчас неплохое время быть в Берлине и строить свою карьеру в Германии. Потому что, ну вот, если смотреть за развитием общества в Германии с 90-х годов до теперешнего периода, произошли очень большие изменения. Я благодарна всем, то есть ну, я, например, испытываю вот это чувство благодарности всем общественным инициативам, гражданским сообществам, отдельным. Таким известным людям немецкого сообщества, которые непрерывно боролись за равенство, за антидискриминацию, за то, чтобы приехавшие в Берлин люди имели такие же права, как, как и немцы. То есть это совершенно недавнее развитие которая сейчас отражается на всех уровнях политическом, административном, культурном, когда говорится о том, что 27% всех жителей Германии – это люди с мигрантскими корнями, и поэтому они тоже должны быть точно так же равноправно репрезентированы на всех уровнях – и административном, и в культуре. И если мы сейчас, например, сталкиваемся там, с каким-нибудь… Call for Papers и смотрим на членов жюри. И в жюри э, все только немцы, поднимается большой гамм. Опять только немцы. То есть это меняется, все больше и больше людей с мигрантскими корнями занимают ключевые позиции э, в среде культуры, которая, у которых, конечно же, другая оптика на и те заявки, которые приходят к ним, и на, те, на то принятие решения, которое, которое сейчас проходит. Мне кажется, это эм, хороший момент. С другой стороны, если смотреть на как бы, теоретическую сторону искусства или сферы культуры в Германии, опять же, меняется отношение к активистским практикам. То есть, эм, с одной стороны, все больше и больше переписывается сама история искусства, потому что речь идет не, даже не столько об исторической справедливости, сколько о признании, легитимации активистских практик среди искусства, то есть все то, о чем вы сегодня говорили, и проекты как арт-проспекты, проекты, которые делают индивидуальные художницы и художницы, и различные акции и тексты, то есть все необъектное искусство должно получить точно такую же роль и свое место в истории искусства и получить вот эту вот легитимизацию. И сейчас как бы как раз идет вот этот процесс, и поэтому все работы приехавших белорусских художниц и художниц или из Украины или других художников, то есть им просто гораздо легче вписаться вот в этот вот контекст глобального искусства. Ну, наверное, так, да. Спасибо большое, Лена. И очень приятно на самом деле слышать, что сейчас наступает более благоприятное время для мигрантов в Берлине, потому что из Америки, конечно же, все эти вещи звучат немного Удивительно, потому что город, в котором я живу, говорит на огромном количестве языков, и иммигранты представлены абсолютно на всех уровнях. Вот. Это действительно вот совершенно такое новое развитие в Германии. Только сейчас Германию начинают признавать как страну иммигрантов. То есть то, что всегда было в Америке, для Германии это вот как бы новое, новое отношение и политиков, и общества. И в этой связи, может быть, еще эм, такой исторический пример. Эм, Когда-то в Германии была школа Баухауза, которую закрыли в 1933 году, и многие художники из Баухауза переехали в Израиль. И некоторые из них стали очень знаменитыми, а некоторые эм, умерли в нищете. И вот недавно было большое исследование о том, эм, как же это происходит. Что случается вот с миграцией и какие факторы важны для укоренения мигрантов в новой среде? Тезисы были, что, скорее всего, знание языка, то есть отдельные мигранты в Израиль и среди вот учеников Баухауза прекрасно владели и кодами еврейской культуры и языком. Другие осознавали себя немцами и к еврейской культуре не имели никакого отношения. Еще был тезис, что, наверное, нужен стартовый капитал, что все-таки хорошо, когда ты приезжаешь на новое место, чтобы у тебя была какая-то денежка. И третий тезис был, э, ну, тогда было очень важно э, иметь вот профессиональные навыки черчения, потому что считалось, что тот, кто учился в Балгуте, у них прекрасная там концепция, но они не умеют рисовать и не умеют чертить. И вот после анализа большого количества всех мигрантских связей бывших учеников Баухауза в тель в Израиле вообще, выяснилось, что все эти три критерия не играют никакой роли. И что побеждал тот, кто умел приспосабливаться, кто умел адаптироваться к новой среде, кто был готов оставить какие-то шаблоны, в которых он думал или вырос, или как его профессионально воспитывали. И просто непредвзято посмотреть на страну, в которую он приехал, и вот найти свое место в ней вот этой вот с новой непредвзятой оптикой. Спасибо большое, Лена. И от совершенно потрясающая истории я просто вижу улыбки на лицах участников сейчас. Я бы хотела услышать что-то от Александра Комарова, у которого тоже вот совершенно перспектива, у которого уже 30 лет, 20 лет опыт миграции или 30. — Уже 30 лет. Да. — 30 лет. То есть люди, которые давно живут и успели чего-то добиться и что-то построить. И затем я хотела бы, чтобы другие участницы и участники подумали о перспективах развития арт-активизма и, может быть, помечтали о том, что может потенциально происходить с anti That Art, одним из самых удивительных проектов, которые на которые вообще вот сейчас произошли за последнее время. Спасибо. Так, значит, э, за мои 30 лет пребывания за пределами Белоруссии. Э, то есть, э, да, как бы говорить, тут две такие. С одной стороны, нужно было адаптироваться. Я представляю похожую ситуацию, переезжая с Польши в Голландию, потом с Голландии, с Амстердама в Роттердам в Роттердам, потом с Роттердама в Берлин. Так что это такой патент, он как бы присутствует всегда. И новое место всегда ориентируется каким-то контекстом, политической ситуацией и, тоже, и тем, теми же да, возможностями профессионально работать. И как бы вот 10 лет назад, езжая сюда в Берлин, мы создали резиденцию Air Berlin Александр Пятц, которая... Ориентировалась как раз на проблемах как бы вот, западного искусства, которое, скорее всего, не, не производит какой-то художественный как бы, объект, но как бы, рассуждает о нем, делает research, то есть получались такие своего рода мероприятия гадрингс в приватной квартире на Александр плац которые длились. До позднего вечера, иногда до утра, иногда с вином, иногда с пивом и так далее. И это все обсуждалось, и это как бы выливалось дальше в конкретные какие-то формы общения и связи, которые вытекали с этого, профессиональные, персональные и так далее. И вот хочу заметить, что, допустим, много, как бы вот, вот что Лена говорила по поводу того, что сейчас хорошо работать в Германии, поскольку там много, как бы это очень такой мультикультурал space, где очень много собирается, например, в сравнении там с белорусской диаспорой, скажем так, или там даже, даже русской. Всегда было какое-то разделение, даже в Берлине. Насколько я понимаю, нас посещали в основном западные художники, и многие э, восточные художники ходили на более такие... Э, там, где разговаривалось на русском языке, и там, где говорили про восточные дела. И, и даже фандинкс, которые вот создавались, тоже они были ориентированы на тех, чтобы помогать в э, восточным странам, и на тех, которые помогали западным, продвигать свою культуру в восточном, допустим. И, такого вот, и что сейчас происходит, допустим, когда большое количество облилось и беженцев, и, и тех людей, которые из-за политической ситуации с Восточной Европы переезжают сюда, то есть поменялось тоже и, и вся вот эта вот фандинг, и система... Support. то есть нужно создавать какие-то более новые формы которые могут поддерживать здесь конкретно уже поэтому такие вот организации как вот наши там на марины напрукины и разом которые начали создавать альтернативно такие вот места где можно будет как бы принять и обсудить и в контексте уже более западного искусства это как бы показать то есть и проблематику, и искусство само. Поэтому как бы, всегда Беларусь, она всегда была в таком контексте восточного, и никогда не, и очень мало западного. Поэтому как бы, вот с моей 30-летней историей не всегда приходилось как бы, балансировать между вот этими двумя вещами, то есть западной. И я считаю, что у нас очень много посвящено восточному как бы и дискурсу, и как в Беларусь, и очень мало анализирует вот этого вот западного, с, с которым, ну так мне кажется, больше работы сейчас и очень ну, актуально. Спасибо большое, Александр. И, конечно же, художницы и художники, которые сейчас принимают участие в западных резиденциях, я бы не сказала, что они работают обязательно в восточном контексте. Это абсолютно международная работа, и линии солидарности проходят по совершенно разным регионам. Может быть, кто-то захотел бы немножко порассуждать о будущем арт-активизма и тех практиках, которые возникли в Беларуси. И о том, как могут работницы работники культуры активно работать с диаспорами. Ну, мне кажется, что а, те практики, активистки, которые возникли и возникают сегодня, они в целом очень характерны, такие для глобальных тенденций, которые мы видим. Это. Ну, и мы знаем, что современное искусство в особенности находится в состоянии постоянной саморефлексии, то есть все время размышляет о том, кто оно такое, где оно находится, в том числе, например, то, что касается фигуры художника и художницы, и бесконечная вот эта критика по поводу фигуры художника и художницы, фигуры власти, и вот последние, мне кажется, такие тенденции связанные с пересмыслением художника или художницы прежде всего как такого как фигуры, которая больше фигуры модераторки модераторки, которые связывают различные контексты, и очень много практик, которые больше работают, я бы так сказала, инфраструктурных практик. Я бы даже назвала это инфраструктурным искусством, то есть практика, которая ориентирована больше не на какой-то одновременный, один героический жест, а скорее на те практики, которые выстраивают какие-то инфраструктуры, структуры, какие-то поддержки, заботы, помощи. И мы видим, мне кажется, много таких примеров не только по всему, и по всему миру, и сегодня в белорусском искусстве тоже. Мне кажется, что в целом, например, даже наша Натиева Калишин тоже как бы организована таким способом. И вот этот момент мне кажется существенно важным. Тут, конечно, появляются новые вызовы. Например, опять все вот эта знаменитая история о том, так где же? как сказала Нина Феллшин в, в своей книге, бар is it art?» Ну, и это искусство, где же здесь это искусство, потому что тем самым как бы, искусство размывается, становится такой как только искусство выходит из своей автономии, оно сразу становится такой, так, где же здесь искусство, и вот такая серия последовательных вопросов. Мне кажется, что в этом смысле белорусское искусство и те практики, которые сегодня происходят, и тенденции, которые сегодня происходят, они довольно вписаны в те контексты, которые есть сейчас, и мне вообще кажется, что в целом современное искусство, ну, в целом, продолжая тему Лен, которую начала Лена, в целом у художников и художницы, работников, работниц культуры положение в связи с иммиграцией гораздо лучше, чем у многих других профессиональных сообществ, просто потому что работники, работницы культуры, это такие, как описывал их Паскаль Гелен, такие немного постоянно веду, вели этот номадический образ жизни и так или иначе были вписаны в какие-то... Э глобальные комьюнити, да, то есть через сессии резиденции, через международные выставки. И мне кажется, что это такой тоже очень важный момент. Важно понимать вот эту вот силу этих связей и концентрироваться на ней, потому что мне больше всего хотелось, чтобы наш разговор не превратился в такой разговор о том, какие мы, бедные и несчастные, как раз вы подумали о тех важных перспективах или тех позициях, которые есть. Безусловно, наши номадические позиции в связаны, в том числе с прикарностью, это как бы обратная сторона этого аналогизма, это как бы другая экономическая нестабильность и социальной нестабильности. Но, тем не менее, там, например, когда я думаю о сообществе врачей, их профессиональная адаптация в любой другой стране или, например, в сообществе адвокатов, которые очень так же активно, как и художники и художницы, участвовали в протестах, их профессиональная адаптация происходит гораздо более сложным способом, просто потому что адаптировать их профессиональные навыки в другой стране – это практически невозможно. Тебе нужно заново начать учебу, и не у всех есть этот самый стартовый капитал или время. Спасибо большое, Антонина. И на самом деле здесь есть о чем подумать. И вот первый вопрос, который возник как follow-up question, это каким образом происходит ваша коммуникация с коллегами, которые остались в Беларуси, и как она выстроена. Потому что, с одной стороны, сама миграция прикарна и сложна, но это может быть принципиальной позицией. И есть определенные как бы... Бонусы в этой позиции, потому что это открывает двери на какие-то площадки. И находясь сами в очень нестабильных условиях, я не переставляю удивляться, сколько вы всего успеваете. А с другой стороны, конечно же, очень больно и тяжело думать о тех, кто сейчас в Беларуси, и о том, как сложно им реализовать свою профессиональную жизнь. То есть, может быть, мы можем еще немного об этом поговорить. Можно? додать э, про людей, которые сейчас э, мастаком мастачек, который сейчас в Беларуси э, безмолвное житья там где э, такие мастачки там не что робец письменники э, письменницы, вот и э, ну проблема в том, что конечно э, той диалог, не веду э, некая коммуникация за ними приходит только у неких приватных пис э, поведомлениях, то бок э, Люди, которые заанхаживаны, например, в процессе в неких процессах тут и там одночасово, и они зараз э, могут только действовать анонимно, потому что репрессия увеличивается буквально каждый день. И даже когда ты занимаешься ну, совсем некой там, темой, неважно, любым э, активизмом, в сфере не ведут веду архивов, ть, там, не ведут экологии, звычайно, нечто такое, зараз это уже выглядит вельми экстремистки. Вот, поэтому это проблема, то бок ты не можешь э, размовлять и дискутировать с людьми, которые там на некие темы открыто, у не просторы там соцсеты к этому подобное, потому что и они, например, не могла на полницу и э, есть у этим, ну а как бы моста, так мы видим, эта культура она за все публичным, так что не публично, то как бы уже некими приватными плетками и приватными некими разговорами и не денещая на, не веду, на, на всю культуру, на оху. Поэтому мне здесь вот в этом есть проблема, и не веду, как я ее вырашать, может, дякую еще неким новым... Там, лишь э Личбовым структурам э солидарным, неким, горизонтальным. тут там не ведаю неких блокчейнов, не веду что такое такое. Но да, у меня здесь вот эта проблема, и есть такое адмирание, в смысле мы не чуем той бог э так, как мы чуем в себе, вот, в этом смысле чтобы мы можем выказываться и иметь с ней позицию, а то и Бог, как бы, я не хотел, а он молчит и выказывается на 20%. Дякую великий Володя. И как раз мы говорили с организаторами до, что ряд участников отклон... ну, не, не смогли принять мое приглашение, потому что они не хотели выступать публично. И, возможно, в следующий раз мы сделаем закрытый чат и не будем записывать, потому что на самом деле площадок для диалога нет. Есть частная коммуникация, но на данный момент не сформирована коммуникативная среда, в которой бы мог идти активный диалог и активный поиск решения. И я вижу это как ну, одна из таких важнейших проблем сейчас. А сейчас с нами в Zoom есть несколько человек, которые здесь присутствуют, которые в Беларуси, и несколько людей, которых я знаю. Я хочу вас пригласить. Если вы хотите поговорить с нами и рассказать что-то о себе, или у вас есть какие-то мысли и соображения, напишите нам в чат. Я попрошу модераторов э, тоже иметь, ну, дать вам возможность включиться. И сейчас с нами могут поговорить э, Таша Кацуба и Эльвира Королева. Обе находятся в, в Польше, насколько я понимаю. Эльвира, здравствуйте. И, может, да, есть... здравствуйте. Немного а, была не пошла. готова, да, но рада всех видеть. Расскажите немножечко о себе, чем вы занимаете и какие у вас возникли мысли по ходу нашей дискуссии. Во-первых, огромное спасибо за дискуссию. Правда, это как возможность снова собраться. Да, иллюзия такая, что мы все в Беларуси. Я многих участников дискуссии знаю. Валентине, привет. Я у вас организовывала инклюзивный день рождения. И проводили такую инклюзивную экскурсию по выставке. Ребята с инвалидностью там проводили экскурсию. да, Поэтому я год назад оказалась в Варшаве, не по своей воле. Но так пришлось переместиться, переехать. Я это называю не иммиграцией, не миграцией, а скорее повышение квалификации. Может быть, таким образом... Я оставляю надежду еще да, вернуться и творить на своей родине. Но здесь также я не теряю времени, да, и ребята, кто здесь находится, год назад, я когда приехала, конечно, первое, что начала создавать, это какую-то свою среду сразу начинаешь находить своих людей. И я создала небольшой чат, который сейчас вот я сбросила вам, поделилась насчитывать 200 человек. И весь прошлый год мы занимались именно тем, что собирали друг друга по всей Польше. Сперва нас собирали людей из Беларуси, потом, когда наступил февраль, к нам присоединились ребята-художники из Украины, это были и украинцы, и белорусы. И таким образом вот наше сообщество выросло. И я собирала ребят в Варшаве абсолютно разных направлений, фотографы, и скульпторы, и художники разных видов направлений, жанров и так далее, музыканты. То есть мы всем были рады. И мы собирались где-то раз в неделю, нам давали площадку. Ну, слава Богу, здесь... Очень много белорусских организаций, и мы собирались для того, чтобы, во-первых, познакомиться, чтобы делать что-то вместе, познакомиться с теми, кто уже, вот как здесь, давно в эмиграции, да, курс например, выставок, владельцы э, галереи есть, белорусы в Варшаве. И вот мы собирались, чтобы ну сколотить какую-то банду, скажем так, что-то делать вместе, заявить о себе, плюс задать какие-то вопросы, э, с чего начать, где мастерскую, например, э, найти. Потому что очень многие ребята, кто бежали и кто из Украины, э, у них даже нечего выставлять, у них своих работ нет у них даже нечего показать и мы собирались и решали например если кому-то нужны какие-то материалы для работы то мы их старались по каким-то фундациям находить где-то и успешно уже провели несколько выставок и я рада, что многие перестали работать в бедронках, на складах, на СТО и так далее, потому что ну, я была в шоке, что все ребята творческие, они, я когда спрашиваю, где вы работаете, ну, такими разнорабочими, чернорабочими, это было, конечно, просто м -м, катастрофой для меня, потому что ну, это шикарные графики мирового уровня, да, это живописцы которые вот работают абсолютно не по своей специальности и я рада, что сейчас ну хотя бы нескольким удалось выйти на прежний уровень и мы как-то пытаемся даже и приглашать психологов, потому что не всегда это должны быть какие-то бизнес-встречи, да некоторые ребята, конечно, в очень таком угнетенном состоянии, вот хотя мы Шутим, что, ну, слушайте, мы всегда хотели э, выставляться в Европе, а вот теперь мы оказались в Европе, да, и мы грустим. Ну, давайте все-таки что-то делать, вот, весь мир перед вами. И еще, наверное, ну, я бы могла очень много что рассказывать, да, очень много что происходит, э, но, наверное, такая главная мысль. Э, и замечание, вот я вижу по всем ребятам и по мне в частности, мы продолжаем работать для Беларуси, с белорусами и для Беларуси, ну и с Украиной в том числе, естественно, не без этого то есть мы либо не захотели, либо не смогли. У меня два языка – английский и немецкий. Да? Я вот только позавчера тоже приехала из Берлина с журналистской конференцией. И, казалось бы, мы могли бы ну, разойтись в какие-то организации. Да? Очень многие талантливые дизайнеры могли бы здесь в офисе Google работать. Но мы все равно продолжаем работать с белорусами и работать для Беларуси. К сожалению, мы не всегда можем озвучивать эти проекты. Да, Я очень много делаю... В Беларуси проектов, но я не могу даже у себя на страничках опубликовать их, что это я делаю, что, ну, потому что, чтобы ребятам, которые их реализуют в Беларуси, не было каких-то дополнительных сложностей из-за того, что это, ну, какая-то Эльвира из Варшавы, вот она руководит этим. Ну, вот если кратко так, да. Um, спасибо, Вера, очень интересно. И получается, вот сразу первая мысль, которая возникла, и мы говорили раньше об этом с Надей, что когда художник оказывается за границами Беларуси, начинает работать, um, начинает как бы проходить различные резиденции, может быть, преподавать в университете, может быть, продолжать свое обучение, в какой-то момент все должны будут решать, я буду себя позиционировать как художник из Беларуси, белорусский художник, или появится гибридная идентичность белорусско-немецкий художник, или, может быть, это просто будет европейский художник белорусского происхождения. Да, и каждый должен будет принимать это решение для себя, потому что мы сейчас находимся как бы в зоне, когда у всех общая травма очень серьезная, и мы ее проходим, но надо прогнозировать развитие. Может быть, у вас есть какие-то соображения по этому вопросу? Может быть, Надя хочет что-то добавить? Да, если можно, я, наверное, возьму как раз здесь слово. Это то, что хотелось до этого озвучить, на тему того, с чем мы работаем. Но ну, мне кажется, что это как раз-таки выбор, который мы вправе осуществить, потому что я не могу сказать за, допустим, эти годы, что несмотря на всю поддержку и большое количество проектов, стипендий и так далее, что даже тема того, что происходило в Беларуси, была настолько озвучена, насколько могла бы быть, да, то есть и поэтому мне кажется, что есть причины продолжать об этом говорить и заявлять о себе, и более того, вот это то, чего нам, мне кажется, не хватало и в художественном сообществе, и в обществе в целом, то, что начало меняться в 2020 году, это наша взаимоподдержка, солидарность, забота и большее, взаимосвязи и горизонтальность, потому что художественное общество всегда было разбросано по каким-то сегментам, которые абсолютно не взаимодействовали между собой. И как раз таки в условиях миграции, мне кажется, что, поскольку мы тянемся друг за другом, и нам необходима эта поддержка, то это и есть тот, тот такой важный путь, который мы все проходим, и здесь уже мне кажется, этих тем, да, то есть связаны они с Беларусью или нет, насколько они открыты, это выбор, который может быть и таким, и таким. И я очень рада, что сейчас появляются такие платформы, как Anti-Royer Coalition и План Музея, и Эльвирины активности, потому что это позволяет нам объединиться, это позволяет так или иначе все-таки участвовать, мне кажется, тем, кто остается сейчас в Беларуси. Я подумала о том, что, в принципе, если мы как раз будем опускать немножко момент такой индивидуалистский и подходить как раз вот к вопросу арт-активизма, социальной роли искусства, которой сейчас много, то в том числе мы можем каким-то образом и помогать оставшимся в Беларуси артистам, по крайней мере, участвовать в процессах и выставляться, если мы просто как бы будем смотреть в эту сторону тоже, а не ориентироваться только на как бы, свою артистичную личность и да, такие геройские, скажем, жесты, тем более, что их действительно проще делать, когда ты можешь их делать и когда тебя их, собственно, ждут. Но мне кажется, что не стоит забывать о том, что фиксация того, что происходит внутри, то есть как бы вот с той стороны, она тоже очень важна, как, как документальная часть. И мне кажется, что... Я, конечно, не имею права давать никаких советов, но это, мне кажется, то, на чем можно было бы рефлексировать сейчас художникам, которые остаются в стране. Да, это не становится публичным, но это возможность это архивировать так или иначе. И да, мне вот параллели с Баухаузом и ситуацией с, как бы сказать, еврейским комьюнити да, показалось просто то, что в принципе миграция для художественной стрельбы это абсолютно постоянная такая константа в разные времена. Поэтому... Ну, тут нужно просто, наверное, принять ситуацию, что это не обязательно должна быть, должна быть репрессия и война, это может быть какая-то особенность, как в том числе и у еврейской культуры, за которой в том числе были созданы, собственно, парижские школы и белорусские представители парижской школы. То есть что нам не мешает сейчас это воспринять действительно как развитие и, возможно, организовать что-то в духе белорусской школы за межами Беларуси, которые есть свои традиции, есть свой контекст и вполне есть о чем и как говорить. И в этом мне кажется мы близки. Я mm -hmm. только mm -hmm. правильно дадам, чтобы не прикликалось с такой штукой, э, что беларусы это как евреи. Там вот это популярные такие зараз э, поравнания с разными ситуациями. Так штало потому, что мы все-таки у иншим мы находимся статусе, чем габреи, там поначалу прошла 100 потому что я не все-таки переселяюсь не тому что там э, вельми хотели там э, монакайщик свою державу али этот сама были погромы по всей европе в разные часы ось. поэтому як бы это заправду были трагичные часы для как бы, габрею в разных краинах в смысле и в э, в венгрии в российской империи ось. просто маленькая ремарка что мы раз по разному травмованы и во всех разные э, ситуации. Дякую, великий Володя. Я собиралась то же самое сказать. И есть определенный, как бы, триггерный поинт для представителей еврейской культуры, когда они слышат, что белорусы часто сравнивают. Это одна из тем, которую необходимо обязательно рассказывать и говорить об этом. У нас остается время ровно на один вопрос. Я хочу поблагодарить всех за продуктивную дискуссию. И в конце я хочу, чтобы Анна Чистосердова или Валентина Киселева рассказали о том, что они пытаются делать для того, чтобы все-таки собрать физически белорусское искусство где-то, чтобы, ну вот что вы делаете для презервации. Дигитальные также искусство как физических объектов, потому что, как совершенно заметила Эльвира, художники приехали без работ, часто архи... лишились своих архивов. Расскажите о своей самой главной инициативе, инициативе музея. Анбьют, Валентина. Проект музея, на самом деле, он сейчас как раз находится вот в этой зачаточности, вернее, как он уже зачат в стадии вынашивания, если можно так сказать. И поэтому, конечно, эти все вопросы у нас, условно говоря, стоят в повестке, как с этим работать и как быть. Пока, наверное, можно говорить о том, что только происходит такое фиксирование учет, у кого находятся коллекции, у кого архивы. То есть это пока такая как бы собирательная идея, потому что я так думаю, что, наверное, только с начала следующего года, при удачном стечении обстоятельств, он широко будет, как сказать, опубличен, да, идея проекта, и… Говорить сейчас о том, что у нас какие-то мысли есть, это, как бы, с одной стороны, наверное, и не нужно, потому что очень многие произведения искусства находятся в Беларуси. Поэтому это скорее пока сейчас система, как бы, ну, такое выстраивание, система, потому что сложно озвучивать истории того, каким образом они должны быть. Хорошо. Тогда, тогда, может быть, мы можем послушать а, Анну. И, Аня, если неудобно говорить о проекте музея, может быть, что, что вы планируете для развития Anti-Work ну, по mm -hmm. поводу музея я, Максиму, крыгу дадам. Як сказала Валентина, зараз вогуля мы займаемся таким research-based проектом, бо каждый проект, непосредственно такие великий, павинен все-таки быть с докладно прописанной концепцией, калем мы павинны разумеять, чаго он будет складаться, какие департаменты, какие эксперты будут працаваць над и доследованиями, каким чином формируется коллекция, кто и як может стать донаторами музея, на какие коллекции мы можем выпираться, Это, конечно, довольно долго-терминовый проект, и ну, я спадзеюся, что в наступном годе, когда будет встреча <laughs> про то, как як люди, которые должны приехать из Беларуси, ну, развицу отрымали гэта проекты, будем максимум больше зразумела, <laughs> uh, як про гэта сказать. На конт uh, anti uh, проекта зараз мы якраз у всей нашей кураторской группой uh, дуй, uh, разважаем над тем, як зробити его працуючему будучине, бо, на жаль, уси мы ведаем, люди, які працуют в проектной культурной деятельности, что, на жаль, проектов без конца немае. На жаль, у некий момент приходит час подготовки репорта по проекте, и мы надеемся что и на наступный год -два, мы знайдем финансирование на подтримку и платформы, и так само на новые выставы и презентации у межах тык працы, які э, амаль что ты дня з'являются, и я вельми рада, что география э, у, дельника, у платформы расти кожный, кожный день, и нават э, час от час мы требуем працы с краин, які довольно тяжко было бы уразить у контексте проекта, связанного с войной в Украине. Э, э, мы вельми хочем, каб так само у э, склад удельников коалиции уваходили не только мастаки працоўники и прационницы культуры, а так само институции. Бо одна из наших стратегий, как не ведаю музея буйной сучасного сучасного мастацтва в коалицию также со своего боку проявляли интерес до да працы, которые э, собраны до да той очень важной частки нашей працы это дискурсивная э, частка працы это организация публичных дискуссий, разговоров с мастаками, обмеркование прац. Мне пытается, что вогуле я каждый день думаю, что то, чего мы достигли навод 5 месяцев с начале працы, как Валентина сказала, это было довольно для нас, такие... Тяжкий, али досвід, як как на 160 градусов изменить идею проекта, над которым мы працавали с начала года в павильоне Новой Беларуси в Венеции и э, зреаговать на те новины, то, что отбывается сейчас. И, счастливо говоря, я за сегодня говорю великую і и працовной группе, и мостакам, бо час от часу мне подается, что мы делаем неумысные речи, привет, что, как все мы сегодня казали, мы особисто не в самых таких ровных обстоятельств находимся. Лишь мне подается, что венми великая частка поспеху это то, что так шмат людей объединенных этим проектом. И когда это сопроводная цепь солидарности, якая уже объединял, я не веду, мы сегодня можем не узгадали, что и працу Володи, и працу Нади так само можно знайсти на платформе, и она так само з'является часткой этой коалиции. И мне подается, что э, в теперешний час в этой солидарности и это не только то, что может объединяться, а то, что дает нам энергию для протягу нашей працы. И тому вось, непосредственно у этого проекта, как у проекта музея, вельми добрый задел на будущее, потому что это непосредственно твое, что дает энергию протягивать. Спасибо. Великий дякую, Ханна. И сейчас я хочу поблагодарить всех участниц и участников за дискуссию. Фонд Фридриха Эберта за предоставление нам площадки и за изначальную идею, которая принадлежит Валерии Клименко. И также организации, которые стали ко-спонсорами сегодняшней дискуссии. Это пресс-клуб «Беларусь», CAC ArtsLink и также Амбассаду культуры Всем большое спасибо, и надеюсь, что эти дискуссии продолжатся, и мы сможем в какой-то момент объединять участников из Беларуси. Все счастливо. Спасибо большое. Спасибо огромное всем. Спасибо. Спасибо, спасибо Саша. До свидания.